Одна история, забавная очень, инвесторы купили совхозы в средней полосе России для того, чтобы там выращивать хлеб. Значит, И в принципе они полагали как, но они принесли счастье, они сейчас в этих совхозах комбайны завезут, ангары построят, и крестьяне будут счастливы, потому что там можно будет работать и хлеб выращивать, и за деньги еще, что может быть лучше. Но ситуация в корне переменилась, когда вдруг они стали встречать воткнутый в землю лом на пути комбайна. И было непонятно, как так. Что такое? Мы принесли сюда счастье, а люди не понимают. Лом. Почему же такое, так, такая бездна между пониманием? Другая проблема. Тракторицу трактор дали, а он в соседней деревне 5 дней отдыхал на тракторе, и тоже не понимают, ну как так, мы тебе зарплату платим, то есть наконец-то счастье наступило, но ну, не может сдержаться человек, и все. И вот инвесторы пригласили филологов, психологов, интересную команду из Москвы, они изучали русскую душу загадочную, и к таким выводам они пришли. Они говорят, что вот русский мужик на полях в себе за столетия сформировал защиту от блага, от непонятного блага. Когда к русскому мужику приходит человек и говорит, что я тебе дам счастье, у русского мужика сразу же включается защитный рефлекс, он понимает, что здесь что-то не так. И по-хорошему нужно лом воткнуть просто для профилактики. Не то чтобы со зла, а просто для профилактики лом надо воткнуть, потому что вот точно что-то не так. Иначе будет непонятно. Что было, было как всегда, потому что это нестабильное счастье, оно хуже, чем э, понятное стабильное несчастье. И к чему они пришли к этому моменту? Они сказали, что надо доносить до крестьян на полях все минусы от... Э, работа с инвесторами, и они стали проводить разъяснительные беседы. Да, мы инвесторы, мы даем вам деньги, но смотрите внимательно, мы у вас в аренду землю берем, мы вас лишаем права определенного, то есть мы плохие для вас, мы для вас в каком-то смысле узурпаторы, мы лишаем вас права самостоятельно резвиться на этой земле, как вы хотите. Положим, крестьяне самостоятельно толком не развились, потому что даже окучить всю эту землю не могли. Но само сознание, что они находятся в положении угнетенных, их успокаивало. Все, теперь нам все понятно. Мы угнетены, все по-прежнему стабильно, все по-прежнему понятно. Мы больше улом вставлять не будем, потому что нам понятно, как это работает. А что делать с трактористом? Депримировать его. Он, в принципе, живет на натуральном хозяйстве, то есть у него там пара соток, он картошку там растит, эту картошку ест, ему больше ничего не нужно. Чем его напугать? Палками бить. Да тоже не испугается. Вообще неуправляемый человек, по сути, получается. То есть невозможно никакое воздействие на него найти в принципе. Что с ним сделать? К чему они пришли? Они поняли, что есть только один мотиватор вот в этих обществах это коллективное мнение. Потому что за сотни лет выработалась вот эта реакция: если коллектив тебя не признает, ты умрешь. Ну, потому что если из деревни тебя изгоняют, ты один. Огород себе не, не скопаешь, потому что тебе слишком много параллельных задач нужно будет выполнять. Одному в землянке выжить очень тяжело. Ну и к чему они пришли? Стали делать стен газеты, в которых хвалили успешных членов сообщества и порицали... Тех, кто отклонился от правила и показывали, что из-за того, что тракторист уехал на 5 дней, мы сейчас все останемся без работы и без урожая на две недели вперед. И вот это порицание общественное настолько оно вызывало мощную демотивацию, настолько оно было опасно, что все стремились сделать что угодно, только бы не попасть в эту газету, только бы не быть публично замеченным в нарушении правил нашего сообщества.